О, так, ты mm -hmm. давай там украинских баб на силу и да, мне ничего не говори, понятно? Uh -huh. Я сегодня на силу, а тебе ничего не говорить? Да, чтобы ничего так? не знал. Uh -huh. А что? Можно, да? Да, разрешаю. Uh -huh. Только предохраняйся. Хорошо.